Всем привет! Наверное, каждый в ремонте и отделке сталкивался с необходимостью использования узких малярных скотчей, например, вот для изготовления кирпичной стенки из штукатурки своими руками. Как же сделать такие швы, где найти узкие малярные скотчи? если в продаже у нас имеется только шириной 50 мм, 5 см, и, если я не ошибаюсь, 19 мм? И я посмотрел в интернете много роликов, кто на токарных станках делает, нарезает стандартный скотч, кто с помощью всевозможных материалов, там напечатанных на 3D принтере делает заготовки держателей для лезвий. Я сделал немного другой вариант. Итак, мой вариант. Скажу сразу, он Немного-таки опасный. Я использую дрель в качестве, опять же, принципа токарного станка. Ее фиксирую, вот так вот варварски фиксирую в любом месте. Можно использовать верстак деревянный, можно использовать козлы деревянные, можно использовать любой поддон. В моем случае это подставка от каминной топки. Итак, зафиксировал дрель, чтобы она никуда не болталась. Нам понадобится как раз кнопка фиксирования максимальных оборотов, чтобы освободить одну руку и не нажимать постоянно курок. Я подготовил уже малярный скотч. На черте... Сделал отметки по сантиметру, чем чаще, тем лучше будет при вращении малярного скотча. Видно полоски, по которым резать. Конечно, удобнее исп... резать тонкий скотч, 20-метровый, а... меньшей длины, но у меня объем работы большой, также планирую сделать стенку на втором этаже из кирпичками и штукатурки, поэтому использую большой 50-метровый рулон. Для этого я взял насадку, коронку по дереву 68 выпилил вот такую вот болванку из доски, взял болт, затянул с обоих сторон гайками данную насадку, отпилил шляпку для того, чтобы можно было эту болванку, насадку, зафиксировать в дрели. Итак, сейчас я зафиксирую насадку, я одену аккуратно, выставлю малярный скотч и начну резать. Вот такие вот полоски скотча у меня получились. Конечно, он не идеально ровный, не идеально 1 см толщиной получился. Но для кирпичной кладки, для имитации кирпичной кладки, мне будет как раз самое то, чтобы не настолько идеальными были швы. Хотя здесь разница буквально плюс-минус 1 мм, это не столь существенная.